Сорт томата зеленая тайна граба это еще один сорт зеленоплодных томатов они очень похожи на сорт ирландский ликер но все же у них есть некоторые отличия во-первых высота куста этот сорт детерминантный. высота куста от 80 сантиметров до метра так как ирландский ликер гораздо выше также отличаются они по структуре листа. У, этих, у этого сорта листья картофельного типа, у ирландского ликера обычный лист. И также отличаются плоды. Эти плоды более плоские, а у ирландского ликера плоды более округлые. Этот сорт раннеспелый, как я уже сказала, высота куста от 80 см до метра. Куст очень мощный. Темно-зеленые картофельные листья. Это один из самых вкусных зеленоплодных томатов. У него также очень высокая урожайность. Очень надежный и болезнеустойчивый сорт. В разрезе янтарная изумрудная мякоть. Томат многокамерный, но семена очень мелкие у него. Очень вкусный, с большим содержанием сахара томат. На мой взгляд, это один из самых вкусных зеленоплодных томатов. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.